Оп. Ну вот, так хорошо. Ну, -то -то, мне кажется, не очень. Все очень. Все, даже очень. Давай про аренду поговорим. Угу. Аренда. И отель. Да, давай. Отель. Угу, хорошее. Кто? Субсидии и льготы. В чем разница? У нас даже застройщики не понимают, в чем разница. Слушай, а у тебя тоже вот этот тип есть, который просто какие-то цифры присылает, непонятно, смотри. Вот это, здравствуйте, 5900. Чего 5900? Да, друзья, вот так не надо. Самый лучший банный комплекс. Кстати, да, с этого можно начать. Вы снова на канале Сочи ДВ. Иван. Ну, вообще... Я <на їхать> нормально разогнался. сейчас мы пока со столкача, с кривого столкача заведемся. Да, ah, сейчас, дороги, поедем. Короче, я приветствую, а ты говоришь, подписывайся и вот это, как помнишь, что пальчик, пальчиком вот, тыкал в прошлый раз. Hmm. нормально mm. Друзья, приветствую! Вы снова на канале Сочи ЕДВ. Иван Полосов, Илья Шамшин. Че, говоришь, что подписались? <с Ini> ну быстрее, быстрее, быстрее, все а ждут. Давай. <с Frozen> давай заново. Ну, ну ладно. говори. Подписывайтесь, ставьте колокольчики, уведомления и будьте в курсе всех событий. Не пропускайте все наши самые лучшие новости. Поехали дальше. Будет сегодня очень интересная, забавная тема, да? Да, друзья, мы сегодня поговорим на такую, знаете, обширную тему. Это тема аренды. Вы все прекрасно знаете, что у нас основная масса людей покупает объекты недвижимости, неважно, квартира или апартамент, или дом в большей степени для аренды, да, потому что все прекрасно знают, что аренда в Сочи идет как из пулемета. А потому что это город-курорт, поэтому ну, все город, Ну, курортный город, да, здесь э, достаточно... на отдых. Да, и много предложений, и в то же время и достаточно и немного. Объясню, почему. Э, но сначала э, хочется, хочется разобрать э, одну простую штуку, все-таки от квартира, апарт и отель. Иван, расскажи, собственно, в чем разница вот эта... Три объекта недвижимости абсолютно разных, квартира у нас одно, а парк другое, отель вообще третий. Отель обсуждать... это гостиничный комплекс, правильно понимаете? Ну, ну давай так, смотри, квартира, вот квартира, вы приобретаете квартиру, вы тратите там средства, покупаете сами наполнение, ищите как это все сдать, у вас начинается амортизация квартиры, заселение выселения, договора, ну, как бы не сезон, она особо квартира качать посуточно не будет. Посуточно, да. А... В сезон она будет даваться от локаций в среднем, у нас все квартиры сдаются по 5000 рублей, в среднем. Угу. Ну, в основном по всей локации, вот у них какой-то средний чек, вот пятерка и все. Но это если супер топ квартира, да, э, варианты разные, то есть и цены как бы может быть больше. Мы берем в основном общую массу, это 5000 рублей за сутки за квартиру. А, а. можно еще добавить, да, насчет квартиры друзья, однозначно, вот смотрите если нормальная квартира а, здесь лучше рассматривать сдачу в круг, то есть в э долгосрочную, э аренду. долгосрочную аренду. Да. А, моя рекомендация лично вам, да, кто а, планирует сдавать, сдавать можно, и деньги, в принципе, неплохие приходят, да, если вы заселяетесь, э заселяете на долгосрок с нормальным, хорошим депозитом. Вообще, что такое депозит? Депозит – это когда вы берете э сумму месячной оплаты за последний месяц да, и договариваетесь там условно не меньше года. Или не меньше полугода, или не меньше там двух лет, ну у всех по-разному. А, важный момент, когда а, вы сдаете квартиру в долгий срок, а когда вы берете депозит и обговариваете твердые условия, вот здесь, друзья мои, начинается нормальная комфортная жизнь. Слушай, ну здесь знаешь, как правило, обычно э, этот арендодатель нормальный, арендатор ненормальный, или наоборот. Арендатор аренда <свят> нормальный <свят> Арендодатель вообще будет просто чеканутый Ну то есть э, Вот есть совместимость полная Тяжело найти Да, слава богу я ну, нашел, у меня и арендатор, и арендодатор, а все нормальные, адекватные. Да, если нормальные, то ты как бы снялся, приобрел квартиру, да, а, в данное время, вот, ну, нужно всегда спрашивать, будете ли вы поднимать цену, повышать цену в сезон, или не будете, чтобы это было прописано в договоре сразу же, потому что, потому что, когда наступает месяц май, у собственников начинаются... Вот такие глаза, и я хочу денег. Я да, хочу покупать, да, давай. Алаган, начинается сезон. А, и знаете, опять же скажу из своего личного опыта, раньше я немножко недооценил вот этого прикола, когда ты живешь там до лета, и там условно а, в мае или в июне съезжаешь и ищешь себе другую же площадь. Друзья, оказался а, вот этим летом такой ситуации, поверьте на слово, ситуация блокировая, потому что... А, ну, заехать на, в нормальную квартиру на долгий срок по адекватной, по нормальной цене, ну, по человеческой цене. Это практически нереально. Практически нереально, да. Знаете, это как это эм, происходило? Открываешь Авито, да, открываешь Авито, блин, у тебя 350 вариантов, начинаешь ковырять, ковырять, ковырять, ковырять, и смотришь, у тебя осталось в избранном 5. Из 5 у тебя осталось 2, а из 2 – 1. Все. то есть ну как-то по-другому она не получается и когда опять же то что касается конкуренции на рынке аренды да именно квартир друзья а, у нас много квартир сдаются, ну, так себе квартиры. Но ну, они убитые. Там даже, знаете, есть и площади большие, там, и с по 70-80 метров. Они, бабкины. Ну, старые, ремонт прям, старой, старый вон, да, там, где жить особо не захочешь. Либо район так себе. Поэтому, блин, как бы нормальные квартиры найти, это практически... Ну, это сложно. Это, наверное, сложно в любом городе, в принципе, особенно в Сочи. Слушай, ну знаешь как, вот многие э, у нас как думают, да, квартира Хайна пойдет на сдачу. То есть делают, ну, такой вот убитый обшарпанный ремонт или даже там ремонт не делают. Лишь бы, чтобы просто на сдачу. Но если хорошо поискать, вот у нас, я хочу сказать, Авито именно по сдаче квартир Нормально работает. Работаем, работаем, Авито работает, Циан, да. Клик именно по сдаче. Я не говорю продажу. Именно для сдачи. Для там можно, работает. Там можно найти очень много хороших вариантов в любой локации. Вариантов просто масса, тьма. Нужно всегда договариваться, чтобы не было поднятия цены. И вне сезон, вот сейчас, данное время, найти хорошую квартиру, ну как бы вот сейчас, данное время. Но э, можно найти, но тоже нужно поискать. На, да, друзья, кстати, э, uh -huh. разъясню, почему э, Авид работает на рынке аренды. Э, но ну, здесь э, ну, логический ответ. Потому что, когда ты ищешь аренду, ты, скорее всего, 9,9% ,9 то, что ты находишься вот здесь. Ты находишься в Сочи, или, может, вообще возле дома этого стоишь. Однозначно, рынок аренды на Авито работает, а рынок продажи на Авито не работает. Ну, что еще? Давай, тогда плав... по квартирам плюс-минус все понятно. К плавника плавника перетечем. Ну, давай так, смотри, что такое апартаменты, да? Апартаменты это там, где вы можете себе их, допустим, приобрести. Ну, во-первых, это нежилое жилое помещение. Это не жилое по помещение, но да. вы можете там прописаться с пролонгацией на 5 лет. Время лет прошло, ре... регистрация, регистрация с пролонгацией на 5 лет. Да, да. 5 лет прошло, вы еще раз э, прописались там. Это если вдруг кому-то нужна прописка. Что такое вообще апартамент? Это в основном небольшая площадь, маленькая, где или есть своя маленькая кухонная зона, или нет кухонной зоны. Ну и, как правило, на входе там будет у вас небольшой такой ресепшн, где будет сидеть, ну, консерв, Может, шерсть, да, наверное, или как их правильно назвать там. Апартамент... Я... Апартамент – это когда в два раза меньше квартиры, но дает дохода в два раза больше квартиры. Потому что, там есть, да, потому что там есть доверительное управление. То есть это э, управляющая компания, да, которая там занимается… Там более -менее все централизировано. Оно, централизовано. Оно, вот, а, да, это управляющая компания она занимается полностью вашим вот вашими 18-20 квадратными метрами. Э, там, где вы сами не заморачиваетесь. Вы уехали к себе домой… Вам не нужно искать, кому сдать, как сдать, с кем договора заключить. Просто это все берет на себя все ответственности управляющая компанией. И она сдает. Они выставляют э, полностью весь ваш комплекс где-то на электронной площадке. Э, размещение клиник полностью. <соспалит> все все берет на себя. Максимально все. А, отель. Ну, понятно, все мы проговорили. Квартиры. С квартирами максимально все э, ясно. Апарт, да, то есть, ну, это... В апартаментах вы хотите проживаете, хотите не проживаете. Подойдем к гостиничным комплексам. Что да, номер, номер ботели, да, номер в отеле. В чем разница вот между обычными апартами? Да, номер в отеле, номер в гостиничном комплексе. Там проживать вы не сможете вообще. Это не жилое помещение, от слова совсем. Никаких Нет, ну там профессор... можно проживать. В номере, можно в номере можно проживать в основном у нас практически 999 процентов всех гостиничных комплексов вы можете проживать две недели в зимний период и две недели в летний период и того в течение года вы можете проживать месяц все полностью сдачи что у нас там ремонт все по регламенту в едином спеле. вся ответственность висит на в Управ... да. да Это будет или международный Или наш российский ательер какой-то Или просто какая-то там управляющая компания Наша, так скажем, местная Если это не какой-то там ательер с именем Но у нас сейчас застройщики стараются э, Вот в эту нишу, да Ну, заходить потихоньку Что у нас, давай там Какие комплексы там? Скоро нас пред... Слушай, а, ну да я далеко я ходить, вот, далеко не ходить из Готова Ададжу, да? Вот мы были там на выходных в СПА ходили. Блин, ну это прям вот, полноценный номер в отеле. Блин, уровень просто безумный. Да, там есть небольшая сезонность, там не такая большая загруженность э, в комплексе, но э, был там буквально вот в субботу на этих выходных. Разговорился, значит, я там с собственниками и э, с теми, кто отдыхает. Ну, просто поговорил с народом. А, народ едет в Адашо, знаешь зачем сейчас, знаешь зачем? Чтобы просто отдохнуть, но я тебе Тот сделаю... Тот комплекс, да, где вот народу нет, где тихо, спокойно, у тебя есть спа, у тебя есть ресторан, хочешь там днем дошел до моря, ну просто воздухом подышал, блин, просто отдохнуть тупо от суеты. Да, там загрузка не великая, да, но не, не, не особо большая сейчас на текущий период, блин, но есть люди, которые приезжают именно за этим. Ну да, они сделали ребрендинг. Там сейчас он называется Леронт И поэтому комплекс на самом деле Очень реально крутой За него, ну местный Даже местные за него никто не Кстати, знает. в субботу приехала делегация Крупная делегация Туда приехала с Краснодара Они приехали осматривать комплекс Чтобы в дальнейшем Заводить на объект Комплекс, опять же Крупные масштабные всероссийские мероприятия, корпоративные мероприятия. Да, там да. даже не то что корпоративно, да, то есть заселять, э, проведи проводить какие-то какие конференции. То есть, там но потихонечку, да, то есть, этот объект раскачивается. Лично мне блин, он нравится. Мне, мне тоже нравится. А нравится. какой там шикарнейший спа центр спа хороший? Да, друзья, там э, спа открыли буквально в октябре. Ну, то есть, понимаете, там спаун, вот новый, прям вот как знаете, это такое чувство, когда вот с экрана пленочка вот это снимаешь, вот такие же чувства приятные, когда все новое, свежие, только открылись, блин, полторы тысячи рублей на весь день, мне кажется, что это какая-то несправедливая цена. Да, ну, должно быть 3-3-500, это было бы нормально, полторы мало. Нет, подожди, ну, ну сезон там качается. Ну, сезон, да. Все правильно. Там нет мирового ательера, там нет нашего российского ательера. Просто сейчас все зависит от э, местной управляющей компании. Если они будут раскачивать это на... Раскачивать по раскачивать. Даже на всем Краснодарском крае, выходить на все всероссийский рынок, грубо говоря, конечно, туда поедут. Ну, на самом деле он новый, он красивый, и там не стыдно отдыхать. Даже мы местные здесь проживаем в Сочи, приезжаем в этот Леронг, ну там, блин, круто. Нормально, да, друзья, мы, собственно, не просто так подняли а, тему, да, это квартира, апарты и номер в отеле, а, на самом деле в Сочи сдается все, вот все сдается, начиная от а, вот этих, как, жилые гаражи, вот это, да, да, и заканчивая, заканчивая крупными, огромными домами, просто, я не знаю, как там, коттеджами, а, то есть здесь сдается в Сочи все, да, но только нужно понимать. Есть журнители врач... сервиса? Да. А есть ценители, которые просто пойдут куда-нибудь, это, э, баня Фабрициуса номер один, баня номер один, где просто Галимый Савдэ? Ну да, здесь как бы, да, все, все сдается, то есть, в принципе, здесь э, с загрузкой проблем нет. Опять же, то, что э, говорят в Сочи про не сезон, друзья мои, блин, мы вот сейчас, мы работаем, живем на Макаренко, блин, спальный район э, города Сочи. А машину некуда поставить? Машину некуда поставить, все деш, они просто вот едут валом, едут и едут. куда. Вы все едете. Да. да. Я вчера пытался доехать до Новогинской и поставить машину. Я три круга сделал. Я с одной стороны, с другой, с пятой, с десятой, стоянка забита. Стоянку на платную невозможно поставить и вообще просто поставить машину невозможно. А это говорит о том, что а, Сочи, блин, скоро треснет по швам. Действительно есть перегруз. Это к тому, что вы всегда найдете себе жильца и на квартиру, и на апартаментом, и ваш ательер найдет Кого заселить ваш номер в отеле? Ну, все равно дополню так, что город Сочи это знаете, город курорт. Люди сюда приезжают отдыхать, поэтому квартиры в основном эпоха квартир вот это. Сдача посуточная, суточная. Ну все равно ну, сда, ну, сдается. Да. Сдаётся, вот эта амортизация, она сдается, но окупаемость когда будет. А человек, который хочет получить окупаемость и прибыль, конечно, нужно рассматривать гостиничные комплексы однозначно. Mm -hmm. Потому что рынок обычными апартаментами перенасыщен. Номера в отелях это совсем другой э, класс, так скажем, <coughs> недвижимости здесь по рынку Сочи. Я считаю, все равно, что квартиры сдаются, в сезон сдаются, посудочно сдаются, вообще, вообще ужас, но да. в основном, чтобы не занимать, не тратить ваше время, приобретите квартиру просто для себя, для конечного, вот вы конечный покупатель, для жизни, для отдыха. Хотите для заработка, приобретайте гостиничные комплексы, нет средств, приобретайте в ипотеку. но квартира все-таки это для жизни, вот это... Эм, Давайте ну, так что... просто да, подытожим. Э, квартира однозначно на длительный срок. Если вы, допустим, квартиру сдаете, к примеру, да, в межсезонье на длительный срок, а потом хотите э, за сезон максимум из нее выжить, да, вы можете это сделать, но посчитайте э, Время амортизации. Время амортизации да, и расходы. И ваши все силы и расходы. Да, да. друзья, однозначно, когда э, хотите принять решение, блин, лучше посоветоваться, потому что у вас есть своя картина мира, и она не всегда сходится с реальной сочинской картиной мира. Да, вы, грубо говоря, за 5000 рублей в сутки сдаете, а вы посчитаете, с 5000 рублей, допустим, что-то там берет себе островок, да, ну, если на каких площадках там, ну, типа букинга, что у нас там еще? что-нибудь купи, тапочки купи, чайник сломался, купи, еще куда-нибудь что-нибудь купи, договор распечатай время, за займи привези ну очень много моментов я просто сдачи сам лично не занимаюсь я не знаю но я думаю что там подводных камней ого-го. я знаю таких собственников которые сдают квартиры нам удохаются с этими квартирами и говорят, блин, ну это как-то... А бы... потом пишут отзывы и комментарии и все остальное. Да, все-таки, это... да, у нас каждый должен заниматься своим делом, и каждый профессионал в своем деле. И если нет особого опыта, да, там, сдачи квартир, да и нахер туда суваться, вот если по-честному. Ладно, все, закрыли вот эту тему. Друзья, сейчас маленький вопросик разберем. Хочется просто какую-то простую ясность нести не только для покупателей и новеньких покупателей, а в том числе и для наших коллег, и для наших застройщиков, потому что простую штуку никто не может понять простые две вещи, друзья, субсидии и льготы, собственно в чем разница? Когда мы приходим к застройщику, там пусть у нас будет а, кислород, Сучий парк, то есть а, там Южный парк, когда мы приходим к застройщику, собственно в чем разница субсидии и Льготы, друзья. Слушай, ну субсидии это то, что застройщик я может вас... половинку сам оформить, ну, Объясню почему э, поднял эту тему. Недавно приходит мне рассылка, значит, от, э, э, застройщика, и написано льготная ипотека, а у них не льготная ипотека, и у них не она у них субсидированная. И я сижу такой думаю, ё-моё. Блин, сам застройщик, не... то есть люди, которые работают, блин, у застройщика, не понимают, в чем разница льготы и субсидии. Да моё как вот так вообще работать? Да, это как раз вопрос компетенции. Друзья, простым языком, льгота, да, у нас дается до 6 миллионов, это то, что субсидируется государством. То есть нам государство... Часть процентов оплачивают, да, и мы по нормальный э, процент берем там, до 6 миллионов у застройщика, да, то есть это однозначно у застройщика у нужно взять однозначно стройке. то есть там есть а, льготы, да. А, это одна история. Субсидия, а, смотрите, субсидия это немножечко <coughs> другое, да, там тоже пониженный процент, да. А, но субсидия, то есть субсидируется либо за, самим застройщиком, либо вашими деньгами, но вашими деньгами, так скажем, наполовину застройщиком просто получает, ну, ну, оплачивать... застройщик половину, половину да, застройщик. да, да, да. То есть здесь не нужно путать. А, Льготная у нас оплачивается государством, а субсидированная. Застройщикам. Да, ставка либо застройщикам, либо самим же покупателем либо там 50 на 50. То есть, ну там разные программы, они в принципе есть, они работают. Друзья, пожалуйста, не путайте а, вот эти два простых понятия, а, когда-то вам это пригодится. Да, ты сейчас к любой бабушке подойди, бабушка, еще Мабушка знает, о льготы нам сыночек Бабушка расскажет. Да. Да. А Елена собственно, продаж <coughs> не расскажет, потому что она не знает. Да. А потому да. что она молоденькая. А вот бабулечки все знают, льготы у них были еще с лохматых годов. Да. А субсидии не было. Да. А, друзья, хочется сейчас к третьему вопросу подойти. Мы ранее обсуждали, собственно, что сейчас покупать на рынке Сочи. Однозначно нужно брать объекты которые находятся ниже рынка да то есть а, горячие при продаже самый вкусный самый горячий сейчас нужно выхватывать соответственно а, ранее говорил и сейчас говорю друзья мои мир 1 мир 1 можно купить за 12 500 за 12 726 квадратных метров, блин, едущий провоз по максимально низкой, да я даже сказал бы неприличной цене, а, забираешь, наполняешь, отправляешь. Жалко, а, что многие этого не понимают. Да, многие не понимают, да, друзья, мы действительно, вот то, что сейчас говорим, блин, это цена... Это не рынок рухнул, мы просто знаем крупного инвестора, который с нами заключил партнерские соглашения, и мы сейчас часть его апартаментов реализовываем. Идите к застройщику, посмотрите. Вот, ты что тут далеко? Сейчас, минуту. Слушай, что вы, что вы, да. совсем другие цены, просто это инвестор, который он... Вот, смотрите, Netflix, да, Mirror 1. Открываю шахматку. Вот, сейчас покажу ближайший конкурент. Ну, скажу так, что вот, смотрите, вот, вот здесь написано 18, не знаю, видно, не видно, в общем, 18800 у застройщика. Блин, мы готовы вам отдать за 12500. Это действительно тот случай, когда ты берешь а, вообще комплекс номер, наверное, один в городе Сочи. Это Новогинское, это самый центр, это прям а, главная артерия прогулочная города Сочи. Да, то есть... А, Нормальный отель, который работает под управлением, все там есть, все законно, вот вообще вот все есть по хорошей цене. Я всегда говорю, ты купи, наполни, поздавай 2-3 месяца, просто ради прикола, вот ради прикола, выкинь в шахматку застройщику, накинь на 1,5-2 миллиона сверху, то есть это ну, за короткий период времени, там за 2-3 месяца, полтора-два накинь, выкинь застройщику, посмотри, что будет. Неделя не пройдет, заберут. Но цена шоколадная. Ясно пополз, да. согласен. Просто многие этого не понимают. Не понимают, да, вот этого не оценивают. Да. А, и понимаешь, вот эта ниша, ниша сдачи, ниша апартаментов, ну, многие вообще не понимают, что это такое. Вот они привыкли жить кстати, в город. кстати, цена получается сейчас. И у них сейчас. постоянно... Там, вот они может быть сдают какие-то свои квартиры Вот я сейчас месячные. посчитаю 12500 разделит на 26 20... Здесь готовый комплекс С на... управлением, на с доверительным 26. управлением С ремонтом в самом-самом центре города Сочи ну, Блин, друзья, вот цена за квадратный метр Ну это, блин, вообще смерть Вот цена 400, 100, 808, с да. ремонтом, да. ремонт мебель текст. приобрели нет. сразу Просто стоит. ради прикола можно купить и а, перепродать, потому что, а, блин, вот сейчас вот мы вам озвучим, да, действительно есть эти предложения, естественно после нового года, да, когда пройдут новогодние праздники, там будет корректировка, какая она будет, не знаю. Вы не забывайте в первую очередь, что вы приобретаете себе локацию, а это очень важно, да. а в этой локации... Пешеходный трафик, наверное, не то, что круглогодично, там не круглосуточно там. там. Да, я вот был там в субботу, снимал специальное видео для покупателей, показал вообще, какой там, а... короче, там народ идет просто как с митинга, как с, не знаю, а как с демонстрацией. елку огромную сейчас установили. Всего, елка, да, все в елку, там народ идет, идет как с демонстрацией. Это происходит постоянно, это утром, днем, М -м. вечером, летом, зимой, осенью, весной, всегда. А ты представляешь, на вот эту улицу Новогинскую, вот именно на одну улицу приезжают люди со всей России. Да, вот да всей России, это самая красивая вот это, улица. Вот эта улица гуляют. Красивее всей улицы, всей. улицы еще, ну нет, к сожалению. Вань, давай еще два горячих предложения. Прям вот, когда вот прям не раздумываешь, звонишь и забираешь там сразу. Это по 620 тысяч вот это... рублей на 10 этаже во фрегате. Десятый О -о -о. этаж, 620 тысяч рублей за квадрат. Да, подожди. Это предложение. Точно, точно шикарное да, предложение. Просто шикарное предложение. 620 тысяч рублей умножить. умножить на 21 на 21 квадратный метр равно 13 миллионов рублей 13 миллионов на десятом этаже ты в офигяти правильно информация говорит правильно на сто процентов правильно да представляешь это, ж, это, Подожди, это но ты это, сейчас серьезно ты да шутишь? это звездец какое шикарное предложение это у тебя да от инвестора да это, серьезно это, да это просто ну, он, можно себе заберу. Это шикарнейшее предложение. <смех> Далай, да Далай, друзья, а, вот Иван озвучил, это ты... вот ну, сразу берешь, но это однозначно за наличку, это однозначно за наличку, это <смех> берешь и вот, блин, за пятнашку выкидываешь застройщику ради, опять же, прикола. Но это может вот сделать... Десятый но... этаж, это шикарное предложение. Десятый этаж, да. да. Давай, еще одно предложение и будем потихоньку финалиться. Еще одно предложение, конечно, это наш гостиничный комплекс «Любимый аромат». В аромате есть лучшее предложение, поэтому у нас там есть несколько предложений, начиная от 12 миллионов рублей. В зависимости от этажей, в зависимости от вида. Аромат гостиничный комплекс – это самый лучший проект, который есть у нас на город, в городе Сочи. Ну, давай, наверное, что, вкратце, мы и так здесь наболтали уже. Да, э, друзья, э, Пишите, просим, звоните. просим вас да, подписаться, поставить колокольчик и быть всегда <с, с нами и в центре сочинских событий. С вами вы... был Иван Колосов, Илья Шамша. Друзья, что вы думаете по этому поводу, по всему этому нашему видеообзору? Напишите, пожалуйста, побольше комментариев, свои мысли. Мы все почитаем, на все ответим, посмотрим, может быть, что-нибудь в следующий раз в другой раз берем. Давайте все, всем пока. Трун-тун-тун-тун.